следующей попыткой дать определение, что же это такое 15 на 4, я понимаю, что мы давно уже находимся в сингулярности Самые старые опытные координаторы нашего проекта давно не пытаются понять, что происходит, мы просто делаем то, что нам нравится. 15 на 4 — это формальное разрешение делиться знаниями. Больше ничего. Но, как оказалось, именно такой знак свыше, был нужен десяткам людей, сотням людей с десятков городов, для того, чтобы начать. Дело в том, что сложность наших машин давно достигла такого уровня, что невооруженными руками мы их создать уже не можем. Нам нужны машины для создания машин. И наши машины давно уже лучше нас, с вами, людей, во многих чисто человеческих профессиях, таких как обработка земли, выращивание еды, создание машин. И в условиях продвигающейся роботизации, и пока еще несколько отдаленной, но, боюсь, неизбежной гемонии искусственного интеллекта, многие человеческие профессии оказываются под угрозой ненужности. И люди все чаще вынуждены учиться, чтобы обрести новую профессию. Всю историю человечества растет процент людей, которые занимаются самообразованием для повышения ценности своего труда, относительно автоматизированного труда машин. И в современном нам мире конкурентная борьба между стартапами пока не дает полностью автоматизировать сам процесс инноваций, внедрения нового. Тут для людей работа, наверное, еще на долгие десятилетия. Но у конкретных профессий далеко не такие радужные перспективы. В мире, где будет автоматизировано все, а этот мир виде весьма достижимым даже с нашей с вами точкой технологического развития, вероятно, останется одна распространенная профессия, ну, кроме профессии безработного и профессии музыканта, и представители этой профессии будут изучать Вселенную вокруг, мир людей, для того, чтобы привносить улучшение в цепи автоматизации и делать этот мир лучше. Реально? Наш с современник, австралийский писатель, работает в жанре твердой научной фантастики. Это фантастика, в которой строго не нарушаются законы физики. Ну, все так, как могло бы быть на самом деле, никакой сказки. И тема его рассказа «Хранители границы» – будущее, в котором человечество победило смерть и поселилось в виртуальных мирах. И в этом мире, в будущем, где люди живут тысячами лет, ни в чем не нуждаясь, и осталась только одна профессия – студент. Люди занимаются познанием, накоплением, преобразованием знаний. Наука – это не только новые открытия, систематизация знаний, поиск более удачной формы подачи информации, более точной формулировки, более наглядные примеры и, наконец, сама доступность образования, равномерная доступность образования для всех людей на планете это тоже очень важная задача. Образование — это очень действенный способ влиять на будущее. Повышение среднего уровня образования снижает преступность, повышает ВВП, повышает уровень жизни. В ведущих мировых странах не потому много денег тратят на науку, что они богатые. Они богатые по очевидной причине, они тратят много денег на науку. И знания существенно отличаются от материальных ценностей. Если я поделюсь с вами моими знаниями, у меня их меньше не станет. На этом факте и строится успех всей нашей с вами человеческой цивилизации, иначе люди бы не писали ними. Мы все с вами, я думаю, хотим лучшего будущего для себя и людей вокруг нас, поэтому заниматься образовательными проектами — это моральный императив. Это то, что мы должны делать, если хотим, чтобы будущее наступало. 15 на 4 — это сообщество молодых ученых, фанатов науки, мы хотим, чтобы люди выступали и делились знаниями. Наша цель — создать крупное движение популяризаторов, популяризировать саму идею популяризации науки. Поднимите руку, расскажу вас. Кто согласен с моим следующим высказыванием? В нашей стране все отлично с популяризацией науки. Кто не согласен? Я рад, что мне не пришлось придумывать новый текст в этот момент. Дело в том, что я с вами тоже согласен. И ситуация усугубляет петля обратной связи. В нашей стране не хватает не только популяризации науки, но и не сформирован толком спрос на популяризацию науки. Нет потребителя. Я пришел полтора десятка разных научно-популярных лекций, организовал десятки мероприятий, где сотни лекторов, прочитали сотни лекций. Самый распространенный отзыв, что я услышал, был примерно такой. Ух ты! «А что, можно было? Что такое есть, что ли?» Люди даже понятия не имеют о том, что возможен такой вид досуга, как учиться. И пока покупатель не знает о существовании этого товара, он по умолчанию не заинтересован в его приобретении, он о нем ничего не знает. И в таких случаях производители шампуня и производители наркотиков действуют абсолютно одинаковым методом. Они раздают бесплатную продукцию. Бесплатные пробники – это полноценный, качественный товар небольшого объема. И мы считаем, что подобно производителям шампуней, наши стране сейчас нужны бесплатные пробники популяризации науки. Наши ивенты проходят следующим образом. Четыре лектора, читают четыре лекции на разные темы. Первая лекция обычно техническая, можно давать много сложного материала. В Балдере у нас квантовая механика и биотехнология. Очень любимой молодежью. Вторая лекция. После первой легкая и приятная. Почему первая сложная? На нее часто опаздывают те, кто не фанат биотехнологий. После второй лекции легкая и приятная мы делаем перерыв. Минут на 15-20. Кормим всех яблочками, поим чаем. И там можно пообщаться с секторами, пообщаться с организаторами и узнать, как можно выступить. И после перерыва мы делаем третью лекцию, это Global тема лекция о чем-то новом, свежем, необычном и интересном. И четвертая лекция, лекция для лекторов или про какое-то научное увлечение, хобби, например, астрономия. Лекция для лекторов это, например, лекция про публичные выступления, о том, как готовить презентацию, о том, как готовить текст, о том, как работать с источниками. Мы стараемся держать баланс между новыми лекторами и лучшими лекторами. И именно работа с новыми лекторами, с людьми, которые никогда нигде до этого не выступали, является важной миссией нашего проекта. Мы проводим несколько репетиций перед лекцией, помогаем лектору готовить текст-презентацию. Мы вообще не смотрим ни на какие регалии. У нас на одной сцене выступают все виды студентов. 11 классники, Альса Казанцева, Александр Панчин, кандидаты наук, замки камней, техлиды, технические директоры. Одиннадцатиклассницы, я, другие люди без высшего образования. то все, кто хорошо подготовился и готов выступить. Аудитория у нашего проекта весьма разнообразная. В основном, конечно, это тоже, мум, э, это тоже старшие школьники и все виды студентов, но к нам ходят и младшие школьники, и достаточно много взрослых людей, и на как-то люди из определенного места жительства надеюсь, в то самое чистое в общем самая распространенное, разнообразная история. Мы выкладываем все видео на YouTube, мы знаем, что в, рамках, в нашей стране молодые ученые зарабатывают в рамках погрешности около нуля поэтому мы сделали все, чтобы вообще все 15 на 4 было полностью бесплатно. Для э, тех, кому мало реально, мало 15 минут, и они думают, что основная проблема 15 на 4 это вот, короткие длинные лекции, у нас есть специальный формат More Knowledge с длинными лекциями. Э, мы делаем одну длинную лекцию за вечер с длинным перерывом на кофебре, где можно обсудить, собственно, тему вечера. Сегодня команда 15 на 4 насчитывает, пожалуй три сотни человек, которые занимаются в основном организацией мероприятий в городах и э, работает в соцсетях и организации аудитории на эти мероприятия. Для многих наших волонтеров 15-4 на это не просто смыслообразующая деятельность в жизни, это еще и опыт работы с современными технологиями, которые потом помогут найти им интересную новую работу в этой жизни. Мы используем мессенджер Select и система управления задачами ТРО для того, чтобы коммуницировать работу. Мы используем выбую документацию для того, чтобы вести документацию, и рассказываем друг другу, как пользоваться этим всем, и пишем длинную-длинную документацию о том, как делать 15 на 4, как пользоваться теми штуками, с помощью которых мы делаем 15 на 4, и как пользоваться теми штуками, с помощью которых мы делаем документацию о том, как делать 15 на 4. В общем, вы поняли. Мы пытаемся научить всех нас, всему, что есть 15 на 4. Прошлым летом мы решили пойти в Абанк и организовали два научно-популярных фестиваля. Один э, в начале июля на под Одессой, как в Казантип, на том же месте, где Казантип через месяц после этого. Но только с лекциями в 7 вечера вместо музыки в 4 утра. И э, вот э, это наша сцена, там дальше по пляжу много людей сидит, далеко не видно. И э, вот на этой фотографии я рассказываю днем на пляже под навесиком правила настойной на карточной игры про 15 на 4 там нужно заниматься популяризацией науки. И второй фестиваль мы провели в конце лета, в августе, в замке в Хмельницкой области. Ничто так не красит старинный замк как научно-популярная лекция. Больше всего это было похоже на съемки пилотной версии сериала Теория большого взрыва. И э, вот эти вот 35 человек э, из трех разных стран приехали в миниц область, где никто из них не жил, и организовали там огромный четырехдневный фестиваль, на который съездили жители с десятков соседних сел, приехало, пожалуй, около тысячи человек суммарно в последний день было вот приезжали, уезжали, и, э, и я видел сам, как огромные ряды лавочек, снесённые с двух сел, сидят огромные стопки бабушек и детишек, и слушают лекцию про ленивцев, отъявление Феосифа Хайкова. Деолога очень интересная. Вот. Нет никаких билетов в за как нужно просто приобретаться за место приобретения фестиваля, предварительно зарегистрировавшись как волонтёры из новой части. Что все? это в цифрах? Мы занялись этим примерно полтора года назад, и за это время первые мероприятия мы провели в Харькове, и за это время мы провели мероприятия в 16 городах, в Молдове, Украине и России. Самые активные города вот сейчас за последние пару месяцев пожилых Хайков, Пир, Москва, Одесса, Тишинев, Комсомольск, Намури и Самара. Но мы еще ведем работу Ух, может даже в трех десятков городов где сейчас ищем новых волонтеров и например активную работу мы сейчас ведем в Мюнхене Иерусалиме Днепре и Ялте где разнообразные у нас векторы развития в среднем на наши мероприятия приходят от сотни до двух сотен людей все зависит вот скорее от размера зала на нашем самом большом ленте было почти четыре сотни человек не считая конечно замка и а вот а вот график с YouTube. Нас посмотрели полмиллиона раз. И в течение 5 миллионов минут, притом, это не подовско происходило. И, э, а вот на этом графике, что лучше видно, смотрите. Э, у каждой лекции свой цвет, а тут 25 самых популярных лекций. И на нем видно, как нарастает количество и разнообразие, в первую очередь, лекций на проекте, достаточно пикова со временем. И если вы думаете, что сейчас график выглядит внушительно, там такой рост в конце, на самом деле для нас этот график в каждый момент выглядел абсолютно одинаково. Где вы не отрежете, справа получится больше, чем слева. И вот в этот вот момент, вот в этот ну, момент мы думали, что ну все, вот это конец, вот это успех. Мы надеемся, что все будет происходить точно так же дальше. Так-так, в общем, полмиллиона просмотров — это не так уж и много. Полмиллиона просмотров бывает набирает одно видео одиннадцатиклассницы, которая достает разные предметы из сумочки и рассказывает, что она о них думает и обратно складывает. Но э, почему, почему люди смотрят э, видео с одиннадцатиклассницами классницами сумочки, это понятно, Есть объяснимые биологические механизмы, они изучены. Но Почему люди смотрят видео с квантовой механикой и биотехнологиями — так просто не объяснить. У них какие-то, ну, очень сложные, наверное, побуждения в этот момент. Так что, может быть, полмиллиона, но не так и, и мало. И будем работать над этим дальше. Э, как, как открыть свой 15 на 4, раз уже произошло в 16 городах, значит, должен быть очень простой какая простая схема. Э, нужно написать любому координатору проекта или, например, мне. И мы вам все очень подробно и быстро расскажем. Сначала мы вам поможем создать аккаунт в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Слайке. Будет очень просто, мы сами все сделаем, лучше всем пользоваться. Это, теоретически можно провести мероприятие 15 на 4, наверное, в одиночку. Но знающие люди рекомендуют иметь, как можно больше волонтеров. И мы всем рекомендуем просто приглашать друзей, и всем нравится, всем нужен смысл жизни, хорошо получается. Первое и самое важное, что нужно для работы сообщества в новом городе, это начать собираться на еженедельных встречах, которые мы называем репетиции, на которых мы общаемся, знакомимся друг с другом и готовим новые лекции. Для проведения первого ивента нужно собрать вместе зрителей, технику и волонтеров. Минимально нужно четыре лектора ведущих, которые видят на сцену, проведет ивент, техник, проектор, который будет включать презентации и видеооператора. Из техники нам нужен проектор и экран, ноутбук, плитер, который я держу в руках, и камера для записи. Если зал большой, нужно будет звукоусиление, как вот этот микрофон. То есть все очень просто. Мы живем в замечательный век, когда наука достаточно популярна, чтобы привлекать полные зал людей без цветных набивок и рекламы по радио. То есть, у нас всегда или почти всегда приходит полный зал, если мы просто пишем, наверное, на дверях зала, что там сейчас будет вот, 15 на 4. Очень хорошо работает. Зрители правда, берут и идут. Что ж, в 2010 году компания IBM сделала интересный прогноз с тенденцией на ближайшие 5 лет. И одним из самых неожиданных, как по мне, предсказаний было э, предсказание роста широкого круга добровольцев в научной работе. Здесь было так и написано. Вам не обязательно быть ученым, чтобы спасти планету. И я согласен с парнями. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Наука и образование ⁇ это действенный способ влиять на будущее и изменять мир. И э, улучшать жизнь людей. Притом этом важно улучшать жизнь всех людей, а не только ученых. И поэтому всем людям, не только ученым, очень важно развитие науки образования. А у нас тут пока не самое прогрессивное место на планете, и именно в таких местах больше всего нужны изменения. С другой стороны, технологическая сингулярность мало-помалу засасывает нас в этот дивный новый мир, а тут у нас место возможностей, и поэтому делать такие крутые штуки становится все легче и приятнее. 15 на 4 это, пожалуй, даже не популяризация науки, а это такая э, психологическая помощь людям, которая помогает обрести понимание этого факта, что мир изменился, и нет в нем больше способа жить в этом мире, меняя этот мир к лучшему, не занимаясь в той или иной степени наукой или образованием. Спасибо за внимание.